для вас небольшую тайну дело в том что в условиях конкурса написано чем больше раз ты скинешь эскиз тем больше вероятность то что он понравится это не означало что нужно скидывать один и тот же эскиз по 200 раз дело в том что фишка вся та что я буду выбирать просто зрительно как бы то что мне нравится если вы будете скидывать одно и то же только раздражает особенно как скидывают всякую вот и если вы скидываете решили побольше шансов приобрести скажем так то скидывайте в комментарии разные эскизы, не одинаковые. Как бы, если смотреть на что-то долго, не обязательно, что он тебе понравится. Вся фишка в том, что нужно скидывать разное и как, как бы шанс увеличивать того, что ты, он понравится, тот или иной эскиз. Ага. Сейчас доходчиво объяснил, просто <смех> в, комментар... в описании к посту я написал вроде как, да, но все равно, видимо, непонятно было, поэтому я решил вот так, по-быстрому на веб-камеру компьютера сделать это. Так что всем пока, спасибо, что участвуете, желаю всем удачи, будет, конечно, сложно просматривать тысячу комментариев, но все равно.